Добрый вечер. Это полезная консультация, как обычно в это время на телеканале Санкт-Петербург, в нашей милейшей, подкованной практически на все темы компании, в компании Андрея Зайцева и моей компании Людмилы Ширяевой. мы будем. Целых час пятнадцать говорит на полезные темы. Сегодня эта тема медицинская. Да, сегодня мы говорим, друзья, об отеках ног. Поэтому сразу представляем нашего сегодняшнего гостя, врача. Это Петр Дмитриевич Пуздряка, сердечно-сосудистый хирург, флеболог. Петр Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, вы можете присоединяться и к нашей беседе, а самое главное задавать вопросы нашему гостю. Телефоны, контакты прямого эфира все те же. 635-85-72. Прям уже набирайте вот эти цифры, чтобы дозвониться первой. И, конечно же, ждем ваши вопросы на электронную почту. Польза собака. .тв. Поскольку времени у нас достаточно, с одной стороны, с другой стороны, как показывает практика, нам вместе с телефонными звонками, с вопросами от наших зрителей, всегда этого времени не хватает. Но тем не менее, хотел, хотели бы Петр Дмитриевич разбираться с самого начала. Какие заболевания, какие причины приводят к отекам ног? Поскольку эта болезнь не только в, там, великовозрастная, это болезнь и молодых людей, как ни странно. Ну, во-первых, спасибо большое, что пригласили в принципе на вашу передачу. Очень и рады. Осветить эту тему. Вот. Ну, <смех> причиной э, вообще отек ног это симптомы. Mm -hmm. это симптом заболевания какого-либо связанного или приводящего к этому заболеванию. Значит, к отекам ног могут приводить э, хронические или острые почечные недостаточности, тромбозы глубоких вен, беременность, варикозная болезнь, тромбофлебиты, тромбозы, э, цирроз печени. Э, ну, их очень большое букет, количество букет, да, букет, разнообразных да. заболеваний. И когда пациент приходит с жалобами на то, что у него возникает отек ног, нужно разбираться. Это есть, достаточно серьезно. То есть получается, Петр Дмитриевич, что если вот пришли к вам, то э, как вы поймете, какому специалисту нужно направить? Вы такой просто спектр описали, да. от цирроза печени до да. проблем с почками и так далее, да. и так далее, да. и так далее. То есть это все охватывает? Ну, во-первых, есть специфические жалобы. То, что касается именно моей специальности сосудистой хирургии, есть специфические да. жалобы, когда пациент жалуется на то, что отек обычно возникает к вечеру и с утра он проходит. А, то есть есть да. некие Да, есть условия. некоторые критерии. Да. Если отек постоянно, то есть это... нет еще никаких признаков набора? дыхших вен, все да, Но уже могут да? быть отеки, да. Вот это очень важно. Вот да, очень хорошо, что да. мы с этого начинаем разбираться, потому да. что, ну, иногда замечаешь, там, ты думаешь, очень много работал, очень много стоял, стоящий. Да, на сцене, когда вот тебе тоже это известно, на сцене 7 8 часов бывает. Вот иногда. на таких каблуках. Да. Это там, отеки статические, так называемые, когда вы стоите длительное время или сидите длительное время да. в одном положении. Это а к чему это может привести, когда вот, ну, иногда к вечеру действительно ты приходишь такие такие бабушкины ножки у тебя. Уставшие, тяжелые. Если да. вы в молодом возрасте бабушки ножки как вы говорите, это это уже не очень хорошо, это уже как бы плохой признак, Если небольшой отек такой, умеренный отек или вот отпечаток от резиночки от носок, да, тогда это, ну, так скажем Первый признак, почему можно пойти, в принципе, к врачу-флебологу да. и спросить: а почему отек возникает? Подожди, не рано ли да. мы испугались? Потому что у многих через день просто видишь этот отек от резиночки. Потом резиночки разные ну. бывают. Неужели это причина так настолько насторожится? Ну, они же что пойти... не передавливают ногу, так что ты утром надеваешь носки. Я, и... я вот сейчас а -а -а -а -а -а. попрошу Андрея задрать ногу, снять носок, и мы увидим вот этот след от резиночки. Да, ради бога, я могу. Ну, я длительным не буду, я доктору покажу во время рекламы, потом обсудим. Хорошо? Да, да, все покажем. Помимо того, что есть отек, но возникает также. Тяжесть, усталость в ногах, да, неприятная. В ночное время возникает судорожное сокращение эконожных мышц uh -huh. тоже неприятное ощущение. Пациента обычно это жалуются. И... Часто-зачастую у пациентов есть наследственная предрасположенность к такому заболеванию. Наследственная предрасположенность? есть, да, если в без, любом безусловно. Случае. Но в женских случаях... В большинстве случаев... В большинстве. В, большинстве. в большинстве случаев это наследственное заболевание связано с тем, что в стенках вены недостаточное количество эластина, которое держит эту стенку крепкой. То есть генетически передается. Да. По да. Какой генетически? Обычно вообще, вся генетика передается от отца к дочке, от матери к сыну. От матери, от матери к сыну да. от отца дочки это Смотри это обычно генетическая передача заболеваний А я почему не говорить... от матери дочки например это отдельная тема генетических заболеваний да? Это, да. это очень сложная Все, тема будем... так то есть раскрыть. если у бабушки там вот как я вспоминаю своей был варикоз через поколение через поколение тоже может передаться но, но сыну или как мне передастся но ну, вот внучке передастся или время это... покажет Время покажет. Ну, вот что мы уже сказали, а так нет, от нет, хорошо, что запугали, и это очень хорошо. Друзья, кстати, напоминаю, вы можете присоединяться к разговору, вы можете задавать вопросы, вы поняли, сегодня мы говорим про отеки ног, про варикозное расширение вин. Все ваши вопросы можете адресовать нашему гостю 635 8572 Смотрите, мы приходим к врачу, как вы сказали, желательно приходим все-таки, когда от той же резиночки, от носочки, да, да, появились да. какие-то... Вот к чему готовиться? мы, вот как Они должны появляться, просто, нет, просто не, не самый сильный. Не да. каждый день, иногда, статике, да? это иногда, иногда появляется, да. у кого-то не появляется. Часть людей, в принципе, заранее, зная, что существуют определенные методы профилактики этих отеков, уже используют, наверное, попозже будем рассказывать, да, профилактики. Будем, да, да, да, да, да, конечно. Да, да, да. Вот, используют специфические различные устройства и компрессионный трикотаж, так называемый. Вот. А если отек возникает ежедневно, и к вечеру он да. усиливается, и все эти симптомы тяжелых ног, так называемые, возникают, да. тогда лучше в сходить. Потому что если болезнь заранее каким-то образом не профилактировать, не лечить и не знать, что с ней делать дальше, то это все приводит к достаточно таким очень печальным последствиям, вот, которые могут значительно ухудшить качество жизни человека, пациента. Хорошо. Петр Дмитриевич, да. а вот мы уже говорили, момент наследственности затронули от отца да. к дочери, от матери к сыну. А если вот ну, знаешь, что по наследственности может перейти, но пока там ни а, оттека, ни от резиночки следа, ничего не появляется. Но человек понимает, что в любой момент э, это может случиться. Вот каким образом ему себя вести? Вот, и, если не к врачу бежать, каким образом себя обезопасить? Ну, существуют э, генетические э, различные исследования крови. На наследственные тромбофилии, на наследственную вот предрасположенность да, к заболеванию венозной системе. То есть можно прийти к врачу. Можно попросить. Прийти к врачу, такой... попроси... Лучше прийти к врачу, чтобы изначально вообще разобраться к во всем. Флебологу а... вот а к флебологу именно приходить. или кому. Ну, все-таки, да, лучше к флебологу. А и что касается того, вен, на... все-таки лучше начинать к флебологу. Беспокоиться как только появились первые, первые признаки: венозная, венозная сеточка, ратикуля... ратик... да. Ну, вообще, между прочим, заболевания вен бывают врожденные и в юном возрасте, и они достаточно серьезные и очень неприятные. Там синдром Кипеля когда mm -hmm. у пациента одна нога больше другое и да. большое количество mm -hmm. гемангиома по всему. Mm -hmm. Ну, то есть такие врожденные наследственные педагоги. Хорошо, мы плавно да. подходим к диагностике. А вот мы не, не договорились вот по, договорили? да, договорили по поводу момента сделать анализ? Вот этот сделать повышенный. анализ. Во-первых, во прийти показать? к врачу. Врач набирает все жалобы, да. подробные жалобы, описывает, понимает, что с вами в принципе может произойти. И уже отталкиваясь от ваших жалоб, он назначает спектр исследований, анализов, которые уже его сори сориентируют да. Да, вот, в правильной постановке диагноза. Вот, значит, если врач посчитает нужным, он назначит дополнительные исследования в виде дуплесного сканирования вен, то есть УЗИ вен нижней конечности. То мы к диагностике потихонечку да. переходим, да? Я бы хотел просто еще немножко, в принципе, если это возможно, возможно все в... вкратце да. рассказать, потому что дело в том, что э, в принципе, как делится система вены и артерии? Знаете, вот вы Нет. из биологии... откуда? Ну, Может, расскажите все, нам, насколько Все знают интересно. слово вена, артерия, а что это такое, не понимает да, ну, Многие не понимают, и... потому что венозная и артериальная. Да. Да. Да. Так вот, артериальная кровь, это кровь, которая приводит, ну которая притекает от сердца к органу в том числе к ноге, да, да по, по, по пульсирующим да, да, артериям, да. да. по венам уже кровь она собирается от конечности и уходит обратно в сердце. Uh -huh. То есть артерия доставляет кровь, да, вена уносит, вен, уносит, кровь. уносит ту, которую uh -huh. все уже органы уже uh -huh. ее использовали, он, да, вена уносит обратно. Uh -huh. И э, вены, значит, на нижних конечностях они делятся на поверхностные и глубокие вены. Это очень важно знать, в принципе. Поверхностные мы видим, очень Поверхностные честно. мы видим, вот, да, вот, визуально, вот подхожные, вот, вот, они вот, могут там быть там нормальные, не расширенные, расширенные и так далее. Глубокие мы не видим, они идут в мышцах, в костях, в суставах, там внутри, и мы их не видим физически. Все поверхностные вены сливаются в крупный ствол. Вот нас а есть... где они сливаются, в каком и месте? Вот как раз можно, сли... можно показать картинку. Да. покажите, да, мы сейчас попробуем показать. О, нога. Все, все поверхностные... да, это нога, скорее всего, мужчина. Значит, э... все поверхностные вены при сливаются в один крупный ствол. Называется большая подкожная вена. Это самая длинная подкожная вена во всем организме нашем. Самая длинная. Нам ее беречь надо, Эту да? Эту вену нужно, на нужно ноге, беречь, потому на что когда-то в далекой такой глубокой старости, когда нам будет под 100 лет, и вдруг внезапно... Требуется какая-то кардиохирургическая операция на сердце. Эту вену часто кардиохирурги используют для того, чтобы поставить шунт ага. из нее. Поэтому этим, этими, эти вены нужно беречь, в принципе. Она нам пригодится в Если лет. она варикозно изменена, она уже то все. Это она будет. не собственный донор эта вены. Ну, их много таких много, вен, да. ну, не так уж много, но, но достаточно. Шунт, в общем, понятно. Да, то есть есть большая подкожная вена и есть малая подкожная вена, которая идет по, по задней поверхности. Вот. Две вены. Да. Ой, что-то как-то дурно мне от этих картиночек да. вообще. Значит, не... картинчики мы тогда выбираем? Это здоровая нога. Это, это, здоровая, нога, да. это, это здоровая, здоровая нога. Это здоровая нога. И вот, э, почему возникает в принципе отек, если есть, опять же, возможность рассказать, почему возникает отек? Да. Значит, в венах есть клапаны. Вот. То есть природа придумала такой еще интересный механизм, когда, э, так как жидкость, кровь, это жидкость, она имеет вес, и любая жидкость тянется вниз по закону гравитации, да? Да. А кровь по венам течет вверх, сердцу, вверх mm -hmm. сердцу, да? Для mm -hmm. того, чтобы она вниз не скатывалась, природа придумала клапаны. То есть внутренняя стенка вены. Да, внутренняя стенка, стенка вены, она складывается в такой клапан. Клапас клапана. Это, вот это вот клапан с... С другой с другой серии, да, но тоже клапан, сердце. да. И эти клапаны находятся по всей длине вены. По всей так. длине вены. Если клапаны по тем или иным причинам перестают нормально функционировать и работать то есть, допустим, вена расширяется, и клапаны уже друг к другу не могут, стеночки клапанов друг к другу примкнуть, то, то кровь, да, то кровь вот возникает этот... так называемый венозный рефлюкс, когда кровь скатывается вниз. А как веном. она скатывается вниз, если там определенное течение есть? Как она общается? Течение там практически... Давление там же. очень низкое давление в венозной системе, вообще очень низкое давление. И в основном э, отток венозной жидкости от конечности возникает за счет того, что вы... Когда вы ходите, угу. мышцы голени сокращаются, это называется мышечно-венозная помпа, как второе сердце. И сокращаясь, она выдавливает кровь в вертикально есть, вверх, а клапаны, у -у -у. да, а клапаны сдерживают, чтобы она вниз не скаталась. Пётр Дмитриевич, тогда вот, Холи, вы об этом сказали, вот да. всегда врачи говорят, массажисты многие, что вот когда долго ходил, не знаю, у -у -у. особенно женщины на каблуках, там мужчины бегали, тоже занимались делами на каблуках Никто. нужно прийти домой, может быть, минут на да. 5-7, закинуть ноги на стеночку, либо на спинку дивана, и таким образом а, помочь вот этой венозной крови... Да. Получается протолкнуть Вернуться, пройти... вернуться обратно Вернуться обратно, да, да, да, да. да То есть пройти, получается, наверх ну, то есть как бы вниз, да, вниз да. чисто физически и наверх да. к сердцу. Есть, это да. полезно, это наверх, полезно, что, это, что, полезно, что, это, болезно, это хорошо, это убирает отек с конечности. Ну очень... то действительно мы этим клапаном помогаем? Либо да. это, знаете, такое, Но, такое инородное если, средство, Если посмотреть глубокую историю, то римские легионеры, когда ходили в долгие походы, они использовали собачью кожу и делали из них так называемое эластичное бинтование. Ну, да да да ну чтобы, красивые такие да, сандалии что, да чтобы отек не возникал а в современном мире есть другие профилактические устройства которых мы наверное, попозже вы говорили про Гольфы да. ну, вы уже Больно сказали да, звонятся наши телезрители друзья, телефон в студии 635 85 72 неизменен, мы принимаем первый звоночек Алло, здравствуйте, как вас зовут? здравствуйте здравствуйте, да. здравствуйте. меня зовут Ольга Ивановна, мне 80 лет да. и у меня варикозное расширение вен угу. я все об этом знаю, потому что я обращалась неоднократно к но вот мне говорят, это просто среди других старушек советы mm -hmm. такие, что ванны из морской соли к ногам помогает при отеках ног. То есть боль проходит, потому что под ветер у меня очень болят ноги. Но ванны не из горячей mm -hmm. воды, разумеется. А вот я и хочу, это миф mm -hmm. или не миф? И Вообще подробности узнать. теплой воды. Угу. Ольга Ивановна, мы сейчас узнаем все подробности у нашего гостя. Спасибо. В, да. Морская вода да. везде ну, конечно, помогает. естественно, морская вода помогает, она повышает тонус и кожи, и вен подкожных, это все улучшает ситуацию, но... Для того, чтобы тонус вен был в норме, да, нужно делать контрастный душ. То есть холодный, горячий, холодный, горячий душ. Ну, и горячий, а так скажем. Или ванночка. Холодная, холодная, горячая, холодная, Если все-таки пациент жалуется на то, что отек очень выраженный, что болевой синдром очень выраженный, тут нужно задуматься все-таки о каком-то оперативном лечении. Потому что если не лечить варикозное расширение вен, то привести это может к очень печальным последствиям. От тромбоэмболии легочных артерий, да даже, скажем так, от винородных язв, которые еще не мешают ну, и да. неприятно долго заживают, хронический очаг инфекции, там и так далее. И плюс развитие проблемы, болели уличные Это профилактика, скорее, да? это такая, профилактика. Такая, Когда нету запущенности в ногах. На Но профилактика, она тогда, когда заболевание еще никак не в разгаре. Да. Тогда нужно делать профилактику. Ну окончательно отвечая на вопрос Ольги Ивановны, мы как раз делаем контрастирующий такой вот душ. А как это сделать? Вот Под душам да. это запросто ну, вы сделать. Вы раздеваетесь, в душ. Нет, это понятно. Я просто как это с солью Ольгой. Это просто... ну, это... А о температуре ты как раз вот говорила Ольга Иванна, на какой температуры должна быть соленая или, вот, ну, или горячая? Нет, горячая нельзя, потому что если кожа м, поражена из-за хронической венозной недостаточности, да. mm -hmm. может да. это может спровоцировать развитие язвы вот, трофической в этой вот зоне. Это Поэтому это нехорошо, И в принципе солевой раствор тоже может спровоцировать ухудшение, ну, вот, развитие саму язва трофической на коже. Ну, потому, что, на что, есть да, потому что как -то, если дерма истончена. Истончена на фоне этого заболевания, то любое внешнее травматическое действие кислота, да, соль, да, оно все да, может да. вызвать отражение местное некрост ткани возникает язва, которая долго не заживает. То есть но нужно делать миссия. такие ваночки да. касательно и соли, и температуры воды, чтобы было комфортно. Нужно сходить к флебологу на консультацию. К флебологу друг по Юрьевич, А давайте покажем вот ваши фотографии с вязочками, то, коли мы уже о них заговорили, мы покажем телезрителям, как это выглядит. Мы заранее извиняемся, что показываем именно такие фотографии, но это те случаи, когда люди не лечат и запускают. Да. вот смотрите вот, к сожалению, ну, нет, ну, Давайте, наверное, покрупнее. Ой, ой, ой вот. вот мне кажется, крупнее ну, вот, да. не надо, потому То что вот и так все понятно. То при венозной недостаточности сейчас в основном э, находится по внутренней поверхности голени в нижней третье около медиальной лодыжки. Угу. Вот они обширные, достаточно неприятные. Это уже липодермосклероз, когда ой, уже липодермит, когда закрывается, цир, когда циркулярно, да, когда закрывается, циркулярно. Скажите, такое вы, вылечить реально вот да. Этот дермосклероз? Да. Это вылечить реально? Да, конечно. Вот, друзья, подробности о том, как это вылечить, вы сразу узнаете после короткой рекламы. Телефон студии 635-85-70. 52, задавайте свои вопросы. Прервемся. Еще раз добрый вечер. Вы смотрите полезную консультацию. Присоединяйтесь к нам. Звоните нам в гостях сегодня. Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Петр Дмитриевич Пуздряк. Мы говорим об отеках в ногах, мы говорим о варикозном расширении вен и много о чем. Но в первую очередь отвечаем на ваши вопросы. Добрый вечер. Вы дозвонились. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте, уважаемая студия. Здравствуйте, Здравствуйте уважаемый доктор. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Угу. Я беременная, мне 25 лет. Угу. И вот сегодня я была у Планова, у гинеколога, и вот гинеколог, акушер-гинеколог поставил мне диагноз варикозное расширение вен. Причем до беременности у меня ничего такого не было. Угу. Беременность вторая. Но... Акушер-гинеколог выписал мне лечение пить флебодию и носить комплексионное белье. Этого достаточно или нужно посетить флеболога, мне 30 недель, и может это все пройти после родов? Так, Катюш, давайте на успокоимся. Спасибо Сейчас, да, Мне кажется, что, ничего страшного нет. <свят> да. да, очень конкретный да. и, да. самое главное, да. очень популярный, потому да. что беременность, да. особенно да. вторая беременность, всегда ноги женщины. Да. да. Ну, вообще, <свят> почему, в принципе, во время беременности расширяются подкожные вены? Потому что плод, когда развивается в области, ну, в малом тазу, да, он давит на внутренние глубокие вены, на подвздошные вены, затрудняет, тем самым отток <свят> жидкости от поверхностных вен ног. Из-за этого, из-за того, что возникает высокое давление в самой венозной системе, вены постепенно растягиваются, клапаны перестают нормально работать, и возникает вот такая вот ситуация. Что касается флебоди, я бы на самом деле немножко... Подумал, потому что когда в аннотации к лекарству написано, что э, тератогенный эффект неизвестен или не изучен, или не было сведений о тератогенном эффекте данного препарата... -то тератогенный сразу тер, То есть, э, который может вызвать пороки развития плода. А, то есть, влияние, влияние на беременность. На беременность да. Влияние на беременность, Когда есть фраза, которая конкретно вот в самом препарате не написана, что вот он не вызывает, он нормальный, можно принимать... Тогда можно принимать препарат. Если таких фраз не написано, то, наверное, ну все-таки как-то не очень хорошо это делать. Мы но, опять же мы лучше клибологу. Флеб... Да, к обязательно прицел. сходите, но гинекологи у них своя так скажем, э, отрасль, взгляд на эту проблему, может, у них есть свои другие данные, свои источники, свои исследования mm -hmm. и так далее, так далее, так далее. А да. можно уточнить, все-таки при беременности как обострение, возникающей болезни, они же могут как-то сойти на нет, когда э, все разрешится? Вот. Э -э, скорее всего, все-таки нет, потому что если mm -hmm. поверхностная вена уже рас, рас, растянулась, расширилась, то когда даже плод, mm -hmm. так скажем, родится, ну, в смысле, ребеночек родится, вот, э, это не приведет, потому что органически mm -hmm. вена уже растянута Обратно она подозревается. Все-таки, Катя, мы можем как-то успокоить, да. потому что я ее прекрасно ну, голос очень понимаю, взволнованный лет, с... второй ребенок, да, очень взволнованный голос. Совершенно спокойно, нужно носить компрессионные колготки угу. для во, профилакти... время беременности... во время беременности, да, компрессионные именно колготки угу. высокие, они профилактируют дальнейшее расширение развития ворикулеза. Высокие, двумятидут вы по пояс? Да, даже выше, да, по... а, выше, даже пупука, выше. Да, такие специальные колготки а, для, пузика, для... для беременных, да. Да, да, да, да. Значит, по поводу препаратов, опять же говорю, лучше с гинекологом посоветоваться, если они разрешают, угу. то пускай, но у меня свое другое мнение по этому поводу. Вот. И м, сказать фребологу обязательно сделать различные исследования, дуплексное сканирование, получить дополнительные рекомендации, которые существуют на сегодняшний день. Катя, вам здоровья желаем и да. родить хорошего, здорового малыша. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Письмецу Андрюшечка, вот смотри, нам же пишет наша Давайте. телезрительница Александра, читайте. У мамы 66 лет неожиданно и сильно отекла одна нога, сильно распухла и появилась сыпь и боль только на одной ноге. Ранее такого не было, мне кажется, это нормально. Сама мама беспокоится, но не решается обратиться к врачу, к какому врачу идти. Вот Александра. с чего начинать? Вот да. столько прям ну, во фраза болезни. "сильно распухла нога". Она в принципе очень такая общая и для кого-то, когда да. палец отек, Слушайте, это мне уже сильно распухло. Для кого-то стопа, бы видно, для кого-то голень, для кого-то mm -hmm. вся нога когда человек говорит о том, что сильно, это чаще преувеличено. Поэтому если это... И сыпь плюс. Поэтому вот я, я кажется, сыпь, да. сыпь, просто э, острый тромбоз глубоких вен, который может быть у этой, uh -huh. у этой пациентки, да, а, все-таки чаще, ну, стра... сыпь не сопровождает тромбоз глубоких вен. То, То есть это в что другое? Это может быть рожество воспаление, это может быть какая-то логическая реакция местная, это uh -huh. может быть тромбоз глубоких вен. Но вот если было более подробное описание жалоб, более подробное, uh -huh. и хотя бы какое-то минимальное исследование, например, УЗИ глубоких вен, uh -huh. да, конечностей... Александр, уважаемый, а показало... если есть действительно какие-то такие подробности, вы напишите нам еще одну. Да, да запишите да, просто, мы, да, может, мы, мы Может быть, уже Может быть, по-другому прокомментируем. Хорошо? Да. Спасибо. Анализ крови общий. Mm -hmm. да. У нас Хотя есть бы... телефонные звонки, я да. знаю, поэтому смело говорим. Алло, добрый вечер, дозвонившемуся телезрителю. Как вас зовут, студия вас внимательно слушает. Здравствуйте. Алло, говорите, а, пожалуйста. Меня... Здравствуйте. Меня зовут Юрий Владимирович. Очень приятно. Очень приятно. Алло. Да, Юрий Владимирович, мы слушаем вас, пожалуйста, <с да? Понимаете, в чем дело? В 2003 году... Так. Я повредил себе горевосопный сустав. Мне, мне сделали операцию, так, это самое, как вы вот, ставили какую-то металлоконструкцию, э, арматуру, потом ага. удалили. Угу. Да, металлоконструкцию. Да. Да. Потом вот что получилось. Мне признали, что у меня получился так называемый травматический Тромбоз. Э uh. варикоз. Uh -huh. Uh -huh. Тромбоз, скорее <связь> всего. Тромбоз, да? Наверное, да? Тромбоз Но... наверное, да, Юрий Владимирович? Да, да постпрофессор. Да, да, да, да, да. Так, дальше, после дальше, дальше года, да. Да, после рассказывайте. После этого года через два, у меня на месте этого самого, как его, шва, шва, угу. возникла трофическая язва. А сколько Ой. вам лет полных? 67. 67. Но угу. это было, 2000, но это было 2003, угу. в 2003 году. Так. В третьем году. В 2003 году. Так. Я обратился на фонтанку сто... на фонтанку 154. Угу. Это Пироговский центр, да? Ну, не важно, ну, не да, важно. да, да, мне да. Там операцию, мне там сделали операцию, там сделали операцию по удалению вены, так это из левой ноги. Так. И после этого, так это, у меня периодически. И раз, два, три года на месте шва возникают трагические язвы. <говорит> Понятно. Юрий, Юрий, Владимирович, Юрий Владимирович, спасибо Владимирович. вам да. большое. Давайте вот с историей про трофические да. язмы, которая возвращается. Прежде чем Петр Миколаевич uh -huh. ответит, я просто обращаюсь к следующим нашим телезрителям, кто уже на очереди и ждет uh -huh. своей возможности задать вопрос. Когда общаетесь с нами, выключайте звук у телевизора, поэтому мы очень долго выслушиваем вопрос, идет небольшая задержка. За просто слушайте заранее... нас в трубку телефона. Да, и выключайте звук телевизора на тот момент, когда общаетесь с нами. Да, все, по поводу тем, по поводу вопроса Юрия Владимировича. Да. Владимирович. Ну, во-первых, после травмы костей нижних конечностей, очень часто возникает так называемый посттравматические э, тромбозы глубоких вен, потому что костные отломки, они сдавливают глубокие вены, нарушают отток по ним, возникает у них тромбоз, тромб, тромб да, внутри вены. Вот. А Насчет того, что посттравматическая варикозная болезнь, я, честно говоря, слышу в первый раз, потому что варикозная болезнь, она не совсем так развивается. Почему у вас возникают трофические язвы? Скорее всего, у вас есть хронический тромбоз глубоких вен и посттромбофлебетический синдром, так называемый. Вот, когда из-за того, что в глубоких венах были тромбы, были тромбы, которые все равно постепенно рассосались, но клапаны глубоких вен, они склерозировались, стали плотными после этого воспаления, и уже не работают нормально. Это так называемый посттромбофлебетический синдром. Из-за этого могут возникать трофические язвы, они могут рецидировать, возвращаться заново и так далее. Главное, вопрос в том, соблюдаете ли вы все рекомендации врача, которые вам после, после выписки дали, потому что большинство пациентов ношение компрессионного трикотажа, например, второго класса компрессии, категорически не соблюдают. Ну, просто забывают это делать. Ну, не образом. то, что забывают. Им неудобно, им комфортно. им не хочется. Не хочется, хочется но а хотя... это дорогое белье? вот, вот Компенсационный трикотаж, просто... э, ну, скажем так, от 1500 рублей да, до, до 10, если это по индивидуальным меркам а, сделанный. А, есть, а созданный, созданный, да? да? Да, но он меняется, как правило, в 6, раз в 6-12 месяцев. То есть он на длительное время. А носится. стирать его можно? К его нужно стирать. А то еще yeah. все. В порядке. Да, я думаю, что год носить да это ну, очень ладно, неудобно. <laughs> поэтому идти. не отказываться. Поэтому да, ну на самом деле, то есть нужно посмотреть, что вы делаете, что вы делаете правильно, что неправильно, почитайте еще раз рекомендации, которые вам да дали врачи и соблюдайте их очень строго, потому что доктора в этом центре очень хорошие, я их всех хорошо знаю, и я думаю, что вам нужно просто делать все то, что вам порекомендовали, скорее всего, все будет хорошо. Mm -hmm. то, пельнич, получается, что вот эти троттиские, э, вот эти язвы, которые да. возвращаются каждые два года, не должны возвращаться? То есть вот есть шов, все заросло? Если это была причина именно варикозная болезнь, то есть именно не то, несостоятельности вен, в поверхностной системе, то язва после операции уходит. Если это тромбоз глубоких вен, которые в мышцах идут, тогда язвы могут... То снова приобретенная еще какая-то болезнь за эти годы, что ли, появилась? Нет, это посттравматическая. Это после того, как была травма сустава, костные отломочки, они сдавливают глубокие вены, и возникают тромбозы. То есть нужны компрессионные носки? Нужны компрессионные чулки, Челчочки, да, да. или гольфы. Билье, Нужно да, сделать да. дуплексное сканирование вен, еще раз посмотреть вены, на mm -hmm. каком они состоянии находятся. И, наверное, было бы оптимально все-таки прийти на какую-то консультацию. И mm -hmm. выполнять, наверное, показания, пожелания врача. И да, да вот это, это очень важно, это потому важно. что действительно пациенты в 80% случаев не, не, не выполняют. Вот, э это наша общая это, ошибка, мы это, не говорим ваша, наша общая ошибка, поэтому, Были, друзья, внимание, взять, да. Да. Хорошо, 635-85-72, когда говорите нам «здравствуйте», выключайте звук у телевизора, пожалуйста. Алло, как вас зовут? Алло, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, Елена да. И вот я хотела бы вам задать вопрос. У меня работа связана с что я постоянно стою на ногах. <с>... И, угу. то есть у меня вот на, начались как бы ну вот начальная, да проблемы с ногами. Угу. Э -э мне, я была у врача, врач все выписал, все, что мне нужно. У меня такой вопрос, что вот когда я прихожу домой и вот хочется сделать массаж, да, расслабить мышцы ног. Угу. На вены это вообще как-то влияет? Я могу делать массаж, э или он наоборот противопоказан? Кстати, вот а вы сами а... себе делаете массаж, да? Да. Угу. А вам делали когда-нибудь исследование вен, УЗИ, дуплексное сканирование вен? Вам делали? Нет. То есть на как бы, основании чего ставят диагноз именно варикозная болезнь и делают ее профилактику? У меня нет диагноза варикозная болезнь, ага. мне просто прописали таблетки, мазь и компрессионное А таблетки для, для чего? То есть, понимаете, когда мы э, лечим какое-то заболевание, мы должны его диагностировать mm -hmm. в первую очередь. То есть для того, чтобы диагностировать заболевание, нужно сделать исследование. Это обязательно, это золотой стандарт. Mm -hmm. Без исследования мы не знаем, что мы лечим. Вот. Есть, у меня просто лопнуло, я так понимаю, не вена, а сосудик на ноги. Но я вот с этим обратилась к врачу. Все-таки сделать сначала дуплексное сканирование, на котором будет понятно, ага. это венозная недостаточность, это какая-то другая проблема, а потом уже коррекция терапии. Но э, а вопрос какой был еще раз? Сам... Можно ли делать можно массаж Массаж, де массаж делать вечером? можно, нужно, это полезно, это хорошо, это тонизирует венозную стенку. А я так понимаю, вопрос в чем телезрительница? В том, что она еще не знает, что именно, но хотела бы в любом случае делать массаж. уже лечится от масс... этого. Не, хоть... Ну, массаж, я, ну, я Нет, думаю, ну, это некая таблетки, профилактика. Таблетки, да. Это очень похоже на на большинство я имею в виду, когда да. мы лечимся без исследований, вот это, без так называемого золотого стандарта, стандарта, который. То есть да. неважно, как какой uh -huh. будет диагноз, массаж легкий ничем не повредит. Есть, ну не дня. сказал бы, если все-таки э, у повредить? человека случилось уже случился тромбоз вен, то есть в венах есть тромб uh -huh. острый. ну, во-первых, массаж человек не будет себе делать, потому что будет очень больно, это физически невозможно. То есть, вот это будешь чувствовать. Это будет очень больно, да. А, Во-вторых, а есть риск того, что тромб ты массажа можешь сдвинуть и он улетит. Прежде в сердце, чем мы вот уйдем сейчас на рекламу, Понятно, поясните да, мне вот. Странному человеку, а, а, а как вот мы сами себе можем делать массаж? Слушай, Андрей, не смейся, а я мама... сама себе Подождите, делаю мо массаж. Говорю, ну... Можно же неправильно? Знаете, да. вот не правильно? Независимо от физического разности человека. Какие-то такие очень вот нежные, какие-то вот такие протирания, не силой нажимаешь. Что может. ты сделал? С Александром много поспишь в Гель, да. специальный гель. Гель. Масло да. какое-нибудь. Название такое говорить нельзя. Нельзя, нервно. Специально магазин. Ну почему в аптеке гель для профилактики отеков так скажем. Ах вот такой. Да. Вы его смазываете, втираете в ногу, да улучшайте То есть, отток, нюфодренажный эти... массаж, так называемый, сами себе делать. Это полезно, это хорошо. Как вот, от стопы так, до колена? Да. От, стопы, от стопы вверх к а, вот, Некие такие да. вот просто поглаживания или даже может быть что-то такое может прощупывание. Даже если есть, так сказать, кому помочь. Надо, чтобы всегда был, кто поможет с массажем. Надо, не надо, Никого рядышком в квартире, зайдите к соседям, попросите их. Друзья, у нас небольшая очередная реклама по курсу, впереди есть ряд ваших телефонных звонков, и, кстати, нам наша телезрительница дополнение про свою Мама, спасибо большое. Мы обязательно прочитаем ваши шаги. Сейчас письма. будешь резиночки показывать на ногах. Запускайте рекламу, мы пока сделаем осмотр. Смотрите, Петр дмитриевич Снимай, развязывай так. носки. Давай. Это полезная консультация. Даже во время рекламы мы продолжаем работать, продолжаем обсуждать вот все наболевшие вопросы. Напоминаю, что про профилактику мы обязательно поговорим. Мы записали это себе красным, подчеркнули. 635-85-72, телефон прямого эфира. Петр Пуздряк, сердечно-сосудистый хирург и флеболог на связи. Но, по-моему, телезрительница прислала нам дополнение. Мы договорим о том незаконченном мазочке художественном, Давай. в котором мы ушли на рекламу. Что там за маски? А, что у нас нет? Показали, но ноги показали, ну, пока... друзья доктору -да. во время рекламы. Хроническая венозная недостаточность не диагностируется. Не диагностируется, пока. Пока, пока. я, я думала, сказал, там сейчас такой пока. будет след в резинки, да. но вот Давайте так, меня, смотрите, да, нам чулки. Александра дополнение прислала по, по поводу своей мамы, я, значит, зачитываем, еще два письма от нее пришло. На, нога левая распухла от э, щиколотки до колена угу. достаточно сильно, визуально ее объем отличается от нормальной правой ноги, где-то на 5-7 сантиметров в объеме. Угу. Мама жалуется на боль внутри Ой. ноги, причина непонятна, вопрос, какого врача начать обследоваться. И вот еще одно дополнение, уважаемый ведущий, гости, да-да, огромное спасибо. Спасибо, ну, спасибо, да, спасибо вам За актуальную большое, тему спасибо и спасибо за работу. Да, Александра, да? пожалуйста. Спасибо большое. Вот, распухло в диаметре. Слушайте, болит, не тромбоз да, видит, значит, простите в за это. Такой ужас. ситуации вообще в любой стране мира нужно вызывать скорую помощь и ехать в больницу. Да потому что? что... Это да, серьезно, это вы очень, спокойно это очень, сказали, это очень, но очень это серьезно. серьезно. Это очень серьезно, потому что тромбозы глубоких вен, которые, скорее всего, вы, говори, вы описываете в своих жалобах, они могут приводить к фатальной тромбоэмболии легочной артерии и летальному исходу. Маму не слушать, вот да, срочно вызывать да, скорую помощь в больнице в условиях стационара вам будут делать различные внутривенные инъекции, подкожное введение препаратов антикоагулянтов, которые будут кровь с ним, разжижать. С ним, эту... может быть. Сделают исследование скоро не да. скажут, а от чего температура нет, нет не, не, не скажут, нет. Если, нет, Если внезапно возникший резкий А отек, что можно э, вот, подсказать это... Александре, подозрение на что? На тромбоз глубоких вен. Вот ну, это прям конкретное да. подозрение, да. идеально. А нога, да. подозрение на да. тромбоз да. глубоких вен, это действительно да. повод для, для да. госпитализации да. и для вызова скорой 100%, 100%, помощи. Да. Это Саша. надо Саша. сделать прямо сейчас. По крайней мере, По крайней мере, если приведут в больницу, сделают все исследования и что-то исключат, это будет всегда лучше, чем сидеть дома и ждать, а что это это... Понимаешь Поняли. Римусь. Александра, так что да, ну, действуйте оперативно, не значит, Ох. что нужно паниковать. Мы желаем здоровья вам, вашей маме в первую очередь, но надо действовать. Спасибо, большое. На спасибо, самом спасибо деле... что вы дописали. Спасибо. Мамы очень часто не торопятся позвонить в скорую помощь. А папы но... тем более. Папы вообще, сказать, вообще никуда, никуда не торопятся, да, кроме... кроме посмотреть работают. Всем Не надо, не только Понятно. футболу, пап. Давайте принимать телефонные звонки. Иногда рыбалка, И, да. 635-872. Разговариваем с нашим телезрителем. Добрый вечер. Как вас зовут? Слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Николаевна. Очень приятно. Да. Вот вы знаете, как раз для меня очень такая тема больная. Угу. Как раз я вчера была у врача-сосудистого хирурга, и, значит, диагноз как бы подтвердили, тромбофлебит. Угу. Вот. И вот хотелось бы узнать, но вы знаете, что я вот слышу от начала до конца. Спасибо вам за эту передачу. Дело в том, что вот ноги у меня никогда не опухали. И всегда вот спрашивали, отечность есть? И у меня никогда ее не было, понимаете? Uh -huh. Но сейчас вены, конечно, уже проблема большая с ними. Причем очень болят ноги ночью. Uh -huh. Вот, ночью это вот жжение угу, и боли а от пара, то А судорожное сокращение? Вот как, а судорожное то, сокращение? А ну, вот как раз, видите, мне, как раз то, что вы говорите, было есть. очень небольшое такое-то, свело ногу. Сводит, а. сводит. Угу, угу. Есть. Вот, ну вот предлагают операцию, вы же извините, что я все сразу говорю, потому что очень болит. Это нормально, да. Вот, Хотел бы узнать да. мне еще что такое операция, ищем, и едят, простите. Да, мы сейчас всё расскажем, спасибо вам за вопрос. Наталья Николаевна, оставайтесь на связи, возможно, да. какие-то уточнения. Да, значит, по поводу операции, вообще лечение данного заболевания, варикозной болезни тромбофлебита, существует четыре метода лечения, основных оперативных методов лечения. Первая операция – это классическая комбинированная хлебоктомия, то есть когда врач делает надрез в области паховой связки, паховой складки, mm -hmm. выделяет устье большой подкожной вены, перевязывает его, выделяет вену в дистальном отделе, либо над лодыжкой, либо где-то в верхней третьей голени, и на всю длину вены заводится специальную зону БЭПКОКа. В общем, Бэбкок в 1908 году эту операцию придумал, это был прорыв в лечении данного заболевания. Эта вена вытягивается полностью наружу, тем самым убирается патологический венозный рефлюкс, то есть обратно ток крови по этой, вене, по этой вене. Нормализуется отток венозной жидкости в зоне, которая нас интересует. Вот. Все заживает, все становится гораздо лучше. Операцию бояться не нужно, потому что я всегда всем говорю такую фразу, что э, те операции, которые бы приводили к большому количеству осложнений, летальных исходов э, или других каких-то ослож... ну, проблем, трудностей вызывали бы данные операции, ими бы в жизни никогда не занимались частные центры. Большинство частных центров города занимается, у, которых, у которых есть операционная, занимаются этими операциями, потому что они достаточно э, технически несложно выполнимы. Я бы так сказал. То есть нельзя сказать, что они легкие, что не Ну, простые. то есть можно сравнить, я не знаю, с апендицитом. Апендицит, там... на мой взгляд, сложнее. Сложнее. На да. мой взгляд, это немножко вот. более да, сложно потому А, а уровень и качества жизни после такой операции. Да. Совершенно прекрасный и прекрасно. Да, да, да, один раз достаточно сколько? сделать, чтобы да, достигнуть да, результата да. и потом не возвращаться ну, вот к Я к этому. в начале передачи показывал, что есть большая подкожная и малая подкожная вены. Да. Два разных бассейна. А вы потом нам еще покажете, потому что надо освежить в памяти. Давайте эти картинки, Волнительные А можно, даже если я хотел бы, так сказать в современном мире в гаджеты доставать гаджеты, доктор. да, это очень да. удобно, между прочим мы знаем теперь ваш пароль да будет видно так, наверное, да? Давайте, видно, хорошо, да, да, да говорит да, да, режиссер да, нам. Да. очень видно да. то есть вот получается большая подкожная вена О. и вот это место, уси, где она впадает это место нужно полностью перевязать чтобы сброс крови ликвидировать и, и у мужчины, и у женщины и у женщины да туго перевязать ну полностью вены перевязываются, реагируют. А это во, Нет, это во время Господи, операции, конечно. Да. Я думала, это самостоятельно этого... не надо. Да, да я просто то сейчас вам подскажу. С твоей убирается, с убирается. А те вены, которые варикозно изменены поверхностно, они из отдельных маленьких точечных проколов крючком в араде, вытаскиваются снаружи. А как же, где же кровь-то будет бежать, когда вены Вот запищили? вопрос. часто задают такой когда вопрос. Когда бабушки сделали да. эту операцию, Значит, я тоже долго не понимала. Когда я вам говорил, что есть глубокие вены и поверхностные вены, я это не просто так сказал. Поверхностные вены, помимо того, что впадают в глубокие вот в области паха, да они еще и по своему ходу впадают в глубокие вены посредством перфорантных вен, как перфоратор, как перфоратор, они, перфор... дрель, они... Да, как дрель, да, угу. они соединяют поверхность с глубокими через мышечные фасции. Так. То есть они, получается, поперек идут, не да, в поле, поперек, а да, перпендикулярно, и, они... и на них идет сброс угу. глубокие вены, и топ крови Они заходят. как дополнительные. Да да, да, да, да. Вот, по поводу того, что э, вы говорили, что видно не было изначально э, варикозного проявления вен, это то, о чем я говорил, что если есть отек, а mm -hmm. вены еще пока внешне не видны, это не говорит о том, что вены здоровые. Да внутренние, значит, могут там быть с да, такими да, проблемами. По поэтому и нужно идти к врачу, делать исследования и так далее. Петр, Дмитриевич, это, вот а коли, коли да. уж вы показали. вот, вот да. Как вы еще раз назвали эту вену, которая... Это стволова... большая подкожная вена. Стволовая. Стволова. Вена с mm -hmm. да. Вот. С внутренней стороны. С а, стороны. Все время все да. говорят, вот просто мы потом не коснемся этой темы, не сиди на гонанугу, и Там, Не носи штаны, но главное, не сиди на гананах. Ну, штаны и... какие? Ну, брюки женщинам говорят, не носи брюки ходить. Это из-за этого? И вот не сиди на гананах. Из-за того, что мы пережимаем вот эти вены. Ну, мы пережимаем вены и артерии. Когда ногу, ногу на ногу перекидываете, вы пережимаете. То есть это реально плохо. Ну, это плохо, это нехорошо. Но иногда это кого... красиво. Честно говоря, я не вот, ланды. так скажем, у меня стаж не такой уж огромный, всего там 6 лет, а если учесть, что я был волонтером, больше, но не важно. Вот, а но... Вы знаете, волонтер. вы рассказываете, как будто у вас стаж лет 8. Как Все, будто вам 47. Я больше люблю свою специальность, я да. с 5 лет хотел быть видно, врачом. Это это врачом это это без комплиментов давай послушаем сидения на Я только что убрала. Я ни разу пока не слышал о том, чтобы возникали острые тромбозы или острые артериальные тромбозы не на не фоне же. того, что да, люди вот так сидят. Наверное, это должно быть сочетание, там, допустим, человек выпил немножко, то есть сгущение крови произошло, долго так сидел, При, при выпивании сгущается кровь? Да, конечно. Почему а -а -а. вы так пить хотите? Потому что у вас кровь густая, поэтому риск Но тромбозов почему? на фоне приема алкоголя возрастает в разы. Вот хорошо, что вы... То есть, что такое понятие алкогольный трамбуз, между прочим? Но это у алкоголиков или у тех, кто слабо выпивает тоже? Это сложный вопрос. Слабо выпивает. Ну что, нас один доктор сказал, что можно иногда выпивать. Я уже не Ну, конечно, можно. французы, в принципе, живут очень долго, а за обедом пьют алкоголь и они Я нежели Они же А один даже уже гражданство получил в Россию не так давно. Вот живет как долго. И квартиру в Грозном. Это ты про него? Это он, да. Друзья, у нас, я думаю, что мы не будем сейчас принимать телефонный звонок, потому что не так много времени остается до выпуска новостей. А, буквально... А... а вот короткий есть вопрос. Вот да. смотри. Это с почты, да? Вот очень сюда? короткий вопрос. Здравствуйте. Ну. Доктор Флеболог после обследования э, посоветовал компрессионное белье. Диагноз – венозная недостаточность первой степени. Не спросила его только об одном – сколько времени в день носить эти колготки? Целый день очень трудно вытерпеть, э, Наталья. Трудно. А, назначены сразу колготки. Понимаю, да. Вот колготки, колготки. колготки. колготки. носить колготки, эти колготки. Да. Ну, как правило, как правило, достаточно и литература, международная литература, и литература США, вот я люблю ее читать, как правило. А достаточно носить, если это первая степень хронической венозной mm -hmm. недостаточности, достаточно носить компрессионные гольфы. Гольфы гораздо удобнее, и основной дренаж по перфорантным венам, зоны это так называемые, они происходят в области нижней третьей голени и лодыжки. Поэтому насчет того, что нужны именно колготки, я, честно говоря, не знаю, тут нужно читать дуплексное сканирование ваших исследования, которое вам сделали. А, ну, что касается, но когда, когда носить, да, то Сколько есть э, долго носить? вы утром Каждый встали, да. приняли душ, попили кофе, делать, все свои да. там необходимые дела, потом вы легли, ножки подняли наверх, опорожнили у их от венозной крови, и на такие ноги, когда кровь полностью ушла, одевайте компрессионный трикотаж, тогда, тогда будет носить его приятнее, не так больно, не такое будет распирание. Ага. А по времени-то вот ну, он, прямо, говорит, с утра. День. Ну, до вечера, как вот, да, э, вечера да если вы сидячая работа, но стоячая работа. Да. Ну, а что? Но а. не на ночь. Ну, ну что да, делать? Да, а легионеры да. ходили вообще часами в этих Слушайте, собачьих винтах. были машины, они ну, вообще да. могли убить, и воскресить. Да. Это не наш случай. Друзья, если сейчас да. сидите, нога на ногу, смотрите телевизор, немножечко поменяйте хотя бы свое положение. У нас впереди новости, после чего мы вернемся и продолжим говорить на эту тему с замечательным доктором Петром Пузырьком Сердечно-Сосудистым хирургом-флебологом. Новости. Это полезная консультация. Считайте, что мы никуда не уходили. Мы в прямом эфире. Сегодня вас и нас консультирует Петр Пуздряк, сердечно-сосудистый хирург, флеболог. Мы говорим об отечности ног, о том, что это значит, о том, как этого избежать. На назревает момент профилактики обсуждения этого вопроса. Ну начнем традиционно со звонка. Да, конечно, люди ждут, люди дозвонятся, за что вам большое спасибо, друзья. 635-85-72, мы говорим вам «Алло, добрый вечер, как вас зовут?» «Алло». Добрый вечер, алло. Слушай. Говорите, пожалуйста. Либо алло. давайте включаем другую вот. линию. Вот. Алло. Алло. Да-да-да, да как вас зовут? Александр. Александр, ваш, ваш вопрос, вопрос, пожалуйста. Да. Саш, мы слушаем да. вас. Давайте, да. Да. Да. да. да да У меня такая проблема. Я два года тому назад делал операцию на сонную артерию с правой стороны. Так. После этого делал операцию баховую также на артерию. Так. Проблема у меня в том, что левая нога такая же ерунда, а проходить я могу только 50-100 метров, больше даже дальше идти не могу. Ноги гудят, болят. Но на левую ногу операции не было никакой? Не было. Так. А были ли вы врачи, которые вас оперировали, они вас смотрели? Да, меня смотрели врачи, постоянно смотрят. Я нахожусь на инвалидности на второй группе. И что они говорят, что рекомендуют? Да, потому что... Ну а что, говорит, пока э, э, операция, ну, срочной необходимости ага. нету, говорит, терпите. Когда э, приступ будет, тогда уже э, будет обращаться. Да. А, а сколько вам полных лет, Александр? 58. 58. Uh -huh. Понятно. Ну, тут мы немножко сдвигаемся с темы отеков ног и варикозной болезни. Это все-таки уже идет тема абальтерирующего атеросклероза, артерий uh -huh. нижних конечностей. Немножко То есть, другой. это атеросклероз Другая. в ногах, атеросклероз да, в сонных артериях, которые оперируют, чтобы предотвратить инсульт, развитие инсульта, и атеросклероз в периферических артериях на ногах, чтобы предотвратить развитие гангрена, mm -hmm. ампутации и так далее. Значит, вам делали операцию на правой ноге, там, скорее всего, вам почистили эти артерии. Они сейчас работают, нога функционирует нормально. И, скорее всего, есть такая же проблема, окклюзия бедренно-подколенного или подошно бедренного сегмента с левой стороны, что требует диагностики, дополнительное проведение ангиографии артерий нижних конечностей, э, так, так называемое исследование, когда ты визуализируешь uh -huh. артериальное русло и думаешь, понимаешь, uh -huh. какую можно сделать операцию человеку реконструктивную. Вот, поэтому нужно сходить к врачам, которые вас оперировали. Э, ходьба 50 метров – это показание к оперативному вмешательству. Не срочное, не экстренное, но в плановом порядке это нужно оперировать. Возможно, врачи пытают, ну, отказывают или пока терпят какую-то паузу, выжидают, потому что у вас есть какие-то хронические сопутствующие заболевания, которых вы нам не рассказываете. Там инфаркты были в анамнезе, диабет тяжелый, еще что-то. Поэтому тут нужно глубоко разбираться. И, но 50 метров ходьбы, боль в ноге, связана с артериальной недостаточностью, это показание к оперативному вмешательству. Все там, по-моему, Александр сказал 150. 150. 150? 150 метров. Точно. Если, если 150, тогда можно лечиться консервативно делать капельницы, 150, есть, есть таблетки. 150, да. Нет, если 150, тогда нет, можно терпеть еще. Тогда, тогда терпеть. вполне еще можно ходить. В общем, в любом случае, Любая следует, в любом случае, да. да. В любом случае, это визит Затронем тем да. Затронем тему профилактики. Да, давайте. Мы... мы сейчас перейдем к звонкам. Ну, по традиции, да, да, да, да. мы просто, Петр Дмитриевич, да. у нас новый человек, по традиции, когда вот у нас уже ближе к финалу программы, мы так оперативно да. отвечаем конечно, конечно. в режиме блиц. Да. Сейчас расскажите нам, пожалуйста, вот вопрос профилактики. Мы несколько раз на него заходили, и все с него уходим каждый раз. Понятно. Ну, профилактика — для людей, которые во вообще не болеют венозной недостаточность, в принципе, mm -hmm. это не сидеть долго, не стоять долго. Если вы летите куда-то какой-то перелет у вас, тогда носите компрессионный трикотаж, компрессионные гольфы, надевайте, чтобы mm -hmm. даже тех кого ничего да, не потому что это длительность э, статическая поза, вы сама будете сидеть, э, мышцы икроножные не работают, э, то есть вот этого э, венозной mm -hmm. венозная помпа не работает, поэтому идет застой венозной крови, это риск развития варикозной болезни. Mm -hmm. или... А что насчет того, чтобы выйти ФВН. прогуляться? Обе... Да, мало? обязательно как профилактика, это ходьба 30-40 минут. Ну посмотрим, то конечно 30-40 минут можно погулять. Uh -huh. вот. люблю Но... постоять, кстати, вот, понимая Знаешь, вот от, этот от момент. От да, потому что и ноги крутить неприятно всегда. Вот, поэтому э, ходьба – это профилактика, возвышенное положение ног во время сна и uh -huh. отдыха – это профилактика. А если уже есть начальные признаки варикозной болезни, то это медикаментозная терапия препаратами диасмина, это флеботоники, которые uh -huh. вызывают спазм стеночки, вен... мышечные слое венозной стеночки, uh -huh. и приводят ее в нормальный тонус. Вот, это ношение компрессионного трикотажа обязательно, потому что вообще компрессионный трикотаж это процентов 70 успеха. А как часто носить тому, у кого даже нет проблемы о том, кто Если проблемы занимается. нет, проблемы нет вообще никакой, тогда его носить нет нужды. А мы же про профилактику говорим, это вот с подозрениями уже Профилактика человек? Профилактика – это ходьба, это занятие умеренно физическими нагрузками, это употребление до достаточного количества жидкости, ограничение употребления алкоголя, mm -hmm. запрет курения, что тоже влияет на развитие венозной недостаточности mm -hmm. и других заболеваний, не только с венами связанных. Вот, э, то есть... Ну, какие-то какие конкретные, например, может быть, особенные рекомендации тем людям, Процедуем. у которых... Ну, вот официанты, мне всегда очень уважительно отношусь к этому, а -а. А, у них же проблема с ногами Что касается всегда. официантов, продавцы им... Шаверны. Что касается да, вообще продавцы, людей, да, которые да, длительно стоят и да, ходят, да, да, там да. лучше все-таки носить компрессионные гольфы. О, то у них... то один да, вариант, да, одно решение, да, и... Да, отодвинуть да. это, либо отодвинуть да, максимально да, на да, пользу не Это улучшит отток, и это улучшит самочувствие, и... Ну что ж, продолжим принимать телефонные звонки 635-85-72. У нас впереди еще 7 минут прямого эфира. Давайте попробуем максимальное количество э -э вопросиков. вопросиков взять. Алло, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте да. Здравствуйте. здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, да. Привет. Будьте добры, как занятия на растяжку влияют в сторону ухудшения или улучшения на уже имеющийся варикоз? Вы... Вы имеете в виду растяжка конечностей, вообще да, тела? Да, растяжка нижней, ну, ног, растяжка да. носа, ног, растяжка. это там шпагаты mm -hmm. на шведской стенке. Это связано с занятием спорта непосредственно у вас, или вы про... Непосредственно Бо... у меня. Да. Сколько mm -hmm. лет, извините, пожалуйста, за такой 55. вопрос? А 55. А варикозная болезнь уже есть, то есть диагноз поставлен? Она уже поставлен. имеется, да, а и уже давно. Поняли, mm -hmm. спасибо, хороший Интересно, вот еще, еще секунду. Давайте, да. давайте. Еще вопрос, связь пяточной шпоры с этой же варикозной болезнью. Если это взаимосвязь, это совершенно отдельные вещи, одна на другое не влияет. Поняли. Давайте второго вопроса. Связь да. между пяточной а, шпорой, связи да? между спорой и варикозной болезнью я ни разу не видел, не слышал, не читал. Такой нет. Это отдельное заболевание, уже костного аппарата, это другое заболевание. Это уже ортопедическая тема. Да, больше. это так. травматологическая, это не ортопедическая сегодня. тема. Да. А, что касается Растяжек. варикозной болезни, вообще, если у вас есть такой диагноз, это нужно лечить. Такое заболевание нужно лечить. Не нужно э, гадать на, в кофейной гуще, будет хуже, будет mm -hmm. лучше, или что-то изменится, нужно лечить заболевание. То есть если варикозная болезнь есть, нужно ее лечить. Это первое. Второе, чисто гипотетически растяжки никак не влияют. Чисто гипотетически. Но если во время занятий спортом у вас возникнет какая-то травма, локальная травма зоны, где есть варикозно-расширенный узел, то может возникнуть посттравматический варикотромбофлебит в этой зоне, угу. который перетечёт в тромбофлебит, который перетечёт в осложнение, и в дальнейшем это лечение будет уже гораздо сложнее. То есть сначала мы лечимся, а потом, а потом уже шведская стенка, да, растяжки все таки так если далее, заболевание да? есть, его нужно лечить. Вы Ой, понимаете, да. ну, да. Поняли, хорошо. Давайте продолжаем разговаривать по телефону 635-85-72. Мы вас слушаем. Алло, алло, как вас зовут? Назовите. Алло, Здравствуйте. добрый день зовут Лариса Ильинична, 70 лет. Такой вопрос. Да. Моей приятельнице делали операцию на щитовидной железе на фонтанке в упомянутом центре. ей перед операцией, не делая дублесного сканирования, туго-туго перебинтовали ноги. Мне делали аналогичную операцию, тоже без сканирования. Угу. На Северном проспекте, ну вы знаете ту больницу. Да. Никакой да, речи о перебинтовке ног не было. Вопрос, могу ли я, как пациент, при операции просить мне сделать, перебинтовать ноги угу. или не могу. И при каких операциях надо перебинтовывать? Вот две одинаковые операции совершенно разные. Подходы. Да, спасибо. спасибо за вопрос. Да, вопрос, кстати, а очень актуально, на самом деле, потому что э, во время любой операции, в, во время которой вам будет делаться общая анестезия, э, рекомендовано, рекомендовано делать компрессию, местную компрессию на, на голень. То есть либо это будет бинт эластичный, либо это будет компрессионный трикотаж какой-то, либо это будет, есть такая, такая, такое устройство, называется э, перемежающийся пневмокомпрессионный массаж. То есть вот за границей, везде, при любой операции одевается такой специальный сапожок, в который накачивается воздух, и создает ощущение, как будто вы выходите, вы двигаетесь. То есть мышцы сокращаются, тем самым отток жидкости улучшается. А у вас ноги. есть такие сапожки, Я думаю, что есть в ряде центров, новых центров, таких как Алмазовый, ага. ну, ага. более новых, современных, там я думаю, что все это есть. Потому что во время операции, когда вы лежите и не двигаетесь ввиду анестезии, венозная кровь застаивается в конечности, и возникает риск развития тромбоза, глубокого, поверхностных вен и так далее. Поэтому, скорее всего, у вашей подруги, у нее есть варикозная болезнь вены нижних конечностей, и ей, заранее зная, что может быть такое осложнение, перебинтовали ноги. У вас, учитывая, что у вас нет такого, такого заболевания, скорее всего, да, или мы не знаем, э, вам не стали. Но вообще, в принципе, при любой операции это называется госпитальный трикотаж, профилактический госпитальный трикотаж, его одевают во время любой операции. То есть две разные операции сделаны правильно? Да. И в, том, и в, рост, в том, и в другом случае. И другом случае. Бывает, да, бывает, что просто ножки во время операции поднимают повыше, выше уровня головы, поэтому это достаточно для тока жидкости бывает. Бывает, вы не знали, что вам не вам не Ребят, бинт, а... Простите, да, что вас перебью, раз, просто две минуты. Блиц, Давайте вопрос. еще возьмем да. один возьмем один телефонный звонок, поговорим да, с телезрителем. Добрый вечер, задавайте свой вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У у меня барикозное расширение вин, а, оперированы обе ноги. Мне сказал врач, ходить все время на подошве без каблучка. А mm -hmm. можно ли носить каблучок 3-4 сантиметра, так как на плоской подошве у меня очень устают ноги? Mm -hmm. Хороший вопрос тоже. Маленький, Спасибо маленький большое. Каблучок. Да. Ну, я лично я не против маленького каблучка, если честно. Если Тем более, что вы уже оперированы и все сделано успешно, и болезнь... Излеч, излечил, из, была излечена на каком-то ее этапе, да, и вы дальше делаете профилактику, то я не вижу какого-то большого противопоказания то есть это кавычку. не табу, да? Ну вообще это не табу, понимаете? Я, я читаю учебники, к ней литературу профессиональную, да. и вот такого пункта там обязательно отказ от отношения высокого кабучка, я нигде пока не ни встречал. Не высокого, высокого то может и плохо. Не высокого, три-четыре, да. но, я, но, это, я, но это я вот. Не встречал, честно, но, может, то есть может, грубо говоря, это ошибаешь. не тапочки. Нет, да. а по поводу плоской подошвы, если вам неудобно, сходите к ортопеду-травматологу, возможно, речь о плоскоступе. Хорошо, так, принимаем решение. Берем ну, быстро, телефон, очень быстро. Говорите, пожалуйста, минуту. говорите, задавайте свой вопрос. Алло, слушаем Алло. вас. Алло, говорите. Алло. Да, говорите, а, слушаем. Добрый день. Здравствуйте. А, будьте любезны. Вот я очень хочется у доктора спросить: у меня у мужа была травма, он а, травмировал стопу, это, свод ноги. Так. 55 дней он был на, по, э, у него был это, гипс, а потом mm. с него сняли mm -hmm. и выписали на работу. Так. Э, он вышел на работу, и вдруг у него такая ситуация, что у него э, по ночам болит вся эта нога. Mm -hmm. Врачи вся что нога. говорят? Давайте быстренько, у нас 20 секунд. Что врачи говорят? И в чем вопрос? Алло? Алло, да, в чем вопрос сам, непосредственно, в чем вопрос? У нас 30 секунд. Вопрос в том, что у него начала ночью... Болеть нога. Болеть нога, да. все понятно. Значит, что вы да, это спасибо. знаете? Сделайте дуплексное сканирование вен для исключения какого-либо хронического заболевания в венозной системе. Первое. Второе, сходите к травматологам, чтобы сделали рентген или КТ конечности, где делали mm -hmm. операцию. Возможно, там какие-то проблемы в месте, где вот э, сам был перелом. Все, Петр Дмитриевич, Петр, прощаемся. Петр Пуздряк, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, был у нас в гостях. Мы вас благодарим. Наши селисмены, спасибо большое. Завтра защита прав потребителей. В это же время будем говорить про квитанции, про коммунальные платежи. Любимая тема. Пока. Пока. Спасибо.